Вторая карта. Карта кэш. Коса смерти против Хайред Киллер. Напоминаю, коса смерти свою карту выиграли 16-10. А ведь Тускан был именно их... Эээ... Как он называется-то? Их пик. Вот. А Хайред Киллер, в свою очередь, пикнули карту кэш. но ну, посмотрим, насколько ХК будут готовы к тому, чтобы сыграть данную карту. И выйти на третью решающую. Собственно говоря, выйти на... Карту нюк, господи, что-то я покурил, отошел, передохнул и прям потерялся. Ну, пистолетка, максимум, прям вообще в никуда. К сожалению, у хайрат Киллер один минус только по Стафяну сумели сделать. И все. В общем-то, это маловато. Такое себе. Так, брат мой с детства курил. Резко бросил, и года три как не курит. Да, не, у меня полным-полно знакомых, которые курили и резко взяли, бросили курить, но опять же. Не каждый, так скажем, имеет здоровьем необходимым для того, чтобы бросить курить резко. Я вот, к сожалению, не из этих людей. Ну что, экономически на точку А в исполнении косы смерти. Простите, в исполнении Хайред Киллер. И коса смерти пытаются остановить своих оппонентов. и В общем-то, худо-бедно получилось. Правда, СТА, конечно, залепил смок-машине, а следом Слайд Гардиан залепил по стафяну годностье однако дает на каждый минус по размену и перетяжка на мидл имеет место быть в исполнении все тех же самых ХК ребята занимают коннектор и это уже знаете ли очень очень интересненькая решеница и причем через коннектор на Б все таки на Б бежит Нео а слабый-то пошел смотрите куда интересная позиция я не скажу что она прям плохая но если бы ребята отрезали, тогда ну, то есть, если бы слабый погибал бы, да, то это очень сильно что-то могло бы поменять не в лучшую сторону Ну, вот вам и, пожалуйста, гибель слабого плеера И Вольвер со спота Б наконец-то подтянулся, забрал Нео 2-0 Хитрицы из ХК пытались, а не получилось Нет, тут я не потащу, пишет Володя Да ладно, Володя, мы все тебя... в тебя, прости, верим Саня, это все ковид, память. Да, да, кстати, кстати, да. Блин, на самом деле, реально, прям груз наш от этого становится, что в 30 лет сразу, как правильно Виталий Коротков пишет, минус память. Ну, кратковременная память точно куда-то ушла. Я, типа, все помню, как бы, но то, что я вот пойду, сделаю что-нибудь вот сейчас, прихожу и забываю, что хотел сделать. Вот кратковременная память, прям беда-беда с ней. Ну что, Нео пытается тут уничтожить еще одного соперника, одного, ведь он уже уничтожил и уничтожает все-таки Эвольверса. Перестрелку выигрывает, но его тиммейты на точке А немножечко, как бы это можно было так мягко выразиться. Фиаско, братан. Минус Нео. От скалы и последним СТА и остается с двумя хелспоинтами всего лишь. Маловато, конечно, хелспоинтов для комфортного движа, так скажем. Но, с другой стороны, такое количество хелспоинтов уже... Уже действительно не влияют ни на что. То есть ты уже можешь выйти, но убьют и убьют. Потому что, ну, с двумя ХП можно просто неудачно спрыгнуть с какой-нибудь платформы и разбиться насмерть. 3-0. Всем привет, вторая карта Девушка-мент, приветствую вас Да, это вторая карта, Все верно Первая 16-10 за косой смерти Особенно забываешь то, что сказала жена Светульчика, дорогая моя Ну ты же знаешь, это не специально, это все ковид а, Смок-машина а Минус со снайперской винтовки по слайд-гардиану Минус сделан сейчас на меду Чё происходит? Просто афкашем Непонятно для чего Ну что, 4 в 5. А вот и снова смог машина. На миду забирает э, слабого апллеера Нео и Дуримар. Как обычно, конечно же, вдвоем мы с Тамарой ходим парой. Но нет, в этот раз хотелось бы мне, чтобы Нео страховал володю и мог его спасти сейчас от гибели. К несчастью нет. Все мимо кассы. И вообще Нео остается один. Он что-то сегодня немножечко некомандно э, бегает со своими товарищами. По команде и третий Или какой там уже минус от смок машины В общем, молодец, хороший АВП Красиво, грамотно принимает 4-0, пока что появляется больше вопросов Почему ХК пикнули карту Кэш Чем ответов, собственно говоря, на этот вопрос Но учитывая, что здесь все-таки периодически В чате находится Володя э, Дуримар а Может быть он просветит Чатик, почему э, Команда хайрат Киллер Выбрала именно карту Кэш. Ой, дабл от смок машины. Стафян минус Гардиан, Ну все просто. ребят, называется, вышли на мидл. Ситуация называется. Вышел на мидл. Почекать. Почекал. Без фрагов. В очередной раз, без фрагов, как и в пистолетном. Нет, в пистолетном Стафяна забрали. Там в пистолеточке чуть-чуть лучше сыграли, чем сейчас. Ну, 5-0. Может быть, кстати говоря, и Бесик тоже скажет, почему именно Тускан был пикнут командой Коса Смерти. Ну, в общем-то, либо, там, например, тот же самый Лёша Дым, да, в чате находящийся. How much is the price for the winner? Uh, no, no, no, limbo. Three hundred. Нет, это, э, не Хандрид, не, не прошу прощения, это же... Три э, тосенс. Uh, ну что, ас-дас-дас-дас-дас, он же слабый плеер, забрал хотя бы одного, наконец-то, из команды Коса Смерти, а то уж, я думал, очередной раунд пройдет без минусов, будет прям, ну, прям грустно-грустно. Оно, в общем-то, и так, на самом деле, мало весело, потому что что нет минусов, что один фраг, ну, сложно очень вообще хоть как-то оценивать... Такое течение матча. Ну, с какой стороны не посмотри, здесь все плохо. При любых раскладах вещей. Ну, 0 на 6 идет Володя, Дуримар 1 на 6 СТА. И, то есть, ребята не убивают от слова вообще. А фраг-лидер это слайд-гардиан, а у него три фрага. То есть, ну, провал-провалище. Hello, Knife TV. Канал Фортуна, приветствую. Я им говорил, даст брать. Сам не понял, почему Тускан. Вот так вот пишет Basic. Вот так бывает, когда не слушают ребята... Своего капитана Так скажем А, Володя пишет, что катку они уже здесь сливают Они, то есть, после Тускана, видимо Решили, что все э, Делать нечего Путем пика брали то, что неплохо играем Хотя смысла в начале Тускана Не было, так как думали, они возьмут его Даст, они забанили а, а, вот, все, понятно Немножко ясности, и это всегда хорошо 3 в 2. Оборона в большинстве коса смерти в очередной раз Держат планку, так скажем Не позволяют команде ХК дотянуться до этой самой планки 16 хп у Нео СТА по-прежнему сотый Не втянутый в ни один конфликт Происходящий на этой карте Ну вот только Нео разве что сейчас Ой-ой-ой-ой-ой Как вообще такое могло произойти Ну, годности забирает СТАА и Нео с 16, по-прежнему 16 лайфбарами пытаются. Пытаются, конечно, но тут что-то я прям не очень честно сказать верю. При всем уважении к Нео, но смог машина... Увы. <coughs> Увы машина. Игра куплена, Коса купила эту игру за 5000, чтобы получить 3000. <coughs> Интересный вариантиц, кстати говоря. Я думал, что только мне одному такая мысль в голову приходила. Саня, отмотай на 16-0, тут все ясно. Да ладно, Юра, не сливай раньше времени, ребят. Может, они хотя бы раунд еще возьмут. Володя, 07. Если бы здесь были еще и ассисты, и он бы сделал их 7 штук, был бы агент 007. Нет, вернее, он бы не сделал, наоборот, ассисты, он был бы агентом 007. Ну, в общем-то, в какой-то степени, все равно Володя агент 007. Просто второй 0 ему там забыли нарисовать. Смок машина. Легкий минус по слайд гарди но разглядел тиммейтов свой... Двухкратный зум никого, в общем-то, кроме тиммейта там и не увидел. Стафян забирает Дуримара, и это восьмой. Первая половина в одну калитку за косой смерти. Печально, что пока что все получается вот именно вот таким образом. 0-8. 0-8 это счет команды Хайрт Киллера. 0-8 это одновременно вместе с этим статистика Володи Дуримара. Печально. Денис Шевкунов плохо натренировал ХК. Вот и летят в ноль. Уже не знаю Я не думаю, что Денис кого-то там вообще, в принципе, тренировал Денису, мне кажется, вообще по барабану Кто здесь как сыграет Тем не менее, Стофян Минус Нео, слайд Гардиан В поисках минуса И, к сожалению, погибает без него А слабый? А слабый, сказал я Там сам по себе похожу Вы там как-нибудь без меня? Окей, да Ок, да, вы там без меня Ну, вы сами все, в общем-то, видели В таких моментах иногда, кстати, игроки говорят, что что-то сервер не зачитал Но сейчас было, конечно, отчетливо видно, что пули летели выше модельки Это я так, на всякий случай, вдруг кто-нибудь скажет, что просто не зачитал Комментейтор uh, hope to get more money Блин, это сложный вопрос, как на него ответить? Как на него ответить? Ребят, ну ответьте, пожалуйста, в чатике. Я все-таки давайте буду комментировать. А то первую карту я прокомментировал, а на второй я что-то больше с чатом. Хотя, конечно, понятно, почему я больше с чатом, потому что смотреть здесь, увы, пока что не на что. Ну, типа, как избивают команду Хайред Киллер, я редко вижу, но все-таки понимаю, что это иногда бывает. И это неизбежность, и смотреть на это не всегда круто. Ваши ставки ХК возьмет хоть один раунд. Юра, почему нет? это бля... really? <laughs> блядь реально что-ли они ливнули <laughs> Ебануться! Дорогие друзья, простите за мат, но это просто, просто что? Серьезно? ХК решили не доигрывать свой собственный пик в гранд-финале. Ну окей.